Значит, высокий заработок 7% ежедневно. Бонус при регистрации дает 10 рублей. Но почему я зашла в проект, решила зайти. Так как мой пригласитель сказал, что это проект от ТОП-админа. Возможно, он знаком с админом. Ребятки, не знаю. Вот. И заходила на крупную сумму, на 500 рублей. Ну, думаю, зайду. Раздается работать этот админ. Для проекта 0 дней. Пошли первые выплаты. Пополнено резерв пользователей. Ну и вклад, естественно, бессрочный. Значит, опускаемся ниже последние 10 пополнений. Идут и по 2 рубля пополняют, по 10, 300 рублей. Ну, кто насколько гораздо. Ну, и, естественно, выплаты идут. Давайте пройдем регистрацию. Значит, прописываем логин, email, пароль. Зарегистрироваться. Вход по email. Значит, пойти в аккаунт. Так, ну что, попали мы в кабине. Дали нам бонус при регистрации 10 рублей значит это идет у нас сразу реферальная ссылочка и что у нас здесь это выход вклад пополнить выплатить рефералы настройки идет работает только с платежной системой pair значит прописываю кошелек сразу Сохраняем реквизиты. Так. Значит, вклады. Вот у меня пошло капать моя монетка бонусная. Значит, если сдали бонус, можно вполне попробовать работать без вложений. Здесь буду собирать прибыль. В данном разделе вы можете собрать всю прибыль с майнинга. Прибыль идет на ваш баланс для вывода. После чего вы можете вывести заработанные средства. Также вы можете наблюдать вашу мощность, доход в час и в день. Значит, это за час идет. За 24 часа 70 копеек набегает. Но выплату у меня еще... По нулям. Так. Значит, давайте посмотрим вкладочку «Выплатить». Значит, что у нас здесь? Выплата на ПР. Так. Обработка выплат автоматический. Минимум рубль 10 копеек. Кошелек не сохранила здесь уже. Здесь сумма будет. И... Завтра я запишу видео по выводу денежных средств. То, что он будет платить, я не сомневаюсь. Так, значит, далее, чтобы платить. Так, минималку я сказала. Рубль 10. Так, пополнить. Так, что у нас здесь? Инструкция. Заходите в свой PR кошелек. Выбираем раздел ⁇ Перевести ⁇ В поле ⁇ Номер счета e ⁇.⁇ Емайл и телефон ⁇ вписываем. Ага, вот на этот номер нужно перевести денежные средства, депозит. Выводим сумму пополнения. А, так, вводим сумму пополнения. В поле ⁇ Сумма ⁇ Так, ну на ну, -ну. Ясно. Так, ну что, я копирую вот этот номер. Перехожу на Pair. Прописываю сюда номер. Проверяем. Я без фанатизма. Ну, 50 рублей. пусть будет. Растоп админ. Будем зарабатывать. Так, рубли-рубли. Так, номер счета перевести. Окей. Все, перевод успешно выполнил. Иду в историю. Беру вот этот номер. Ой. Да, вот он номер. ID транзакции. Аккуратненько копирую. И вставляю. И кликот на вкладочку пополнить. Так. Вклады. значит смотрите теперь у меня что за час 18 копеек за 24 часа 4 рубля 20 копеек и завтра я вот мой вклад 50 рублей автоматически запишу видео по выводу так, значит, пополнить, выплатить, я вам показала Вкладочки рефералы реферала. Находится, естественно, партнерская ссылочка. Ну и будут отображаться партнера. Настройки я вам показала. Ну и выход. Смотрите сами, это инвестиции. Какой бы ни был топ-админ, это всегда риск. Не забывайте, любые инвестиции в интернет всегда связаны с риском. Я рискую своими деньгами. Я вам дала информацию. Ну, а вы же думайте сами. И можно попробовать на бонусные монеты. Я, к сожалению, проверить не могу. Заплатит он и не заплатит без вложений. Но, тем не менее, за два дня можно набрать минималку. Раза 24 часа идет 70 копеек. За два дня будет рубль 40. Можно попробовать вывести. Даст вывести? Замечательно. Не даст. Никто ничего не теряет. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.